Друзья, всем привет, я Димас. в этом канале Кукс Бразер Хукс. И сегодня у нас будет интересное достаточно блюдо. Оно популярное, популярное в восточной части страны, в Китае, если так можно сказать. Китай уже наступает на границе России, так что скоро все будем есть замечательное блюдо, которое вот сегодня мы будем для вас готовить. Сегодня будут вот лапки куриные такие вот они да, очень дешевые если я не знаю ну если так переводить на ценник в плане того что есть покупать чипсы какие-нибудь чипсы это самый сейчас дорогостоящий продукт из закусок пива и выйдут намного дешевле и в плане ну мясо как так называем мясо шкурок вот это всего здесь намного приятнее на вид да естественно это у ну, многих вызывает отвращение но это курица я-то курица, часть курицы никуда не деться. Так что сегодня будут лапки у нас. Что сделали? Разморозили, помыли. Осталось у нас вот срезать вот, ноготочки. Видите, девочки, простите меня. Ну, надо будет сегодня срезать ноготочки. Сейчас приступим к этому заданию, самому сложному. В принципе из всех остальных Потому что кропотливая работа предстоит По специям я скажу, что из таких свежих Это любая зелень В данном случае у нас петрушка Репчатый лук, чеснок и имбирь Так как будет у нас восточная кухня Все будет такое пряное Также у нас тут гвоздика Корица, к сожалению, молотая И бадьян или анис Очень приятные запахи Также сахар будет, песок перец черный и соль, чили острая и паприка сладкая. Из жидких у нас будет два ну, компонента, это мед и горчица, лучше взять обычную, и соевый соус еще. Тоже один из главных компонентов такой восточной кухни. Главное сейчас это вот нам надо срезать у крылышек куриных ногти, так называемые, такие, да? Ну, Где-то по первую фалангу прям вот берите и срезаете. Вот. Такой процесс несложный. Все разлетается, но потом соберете. А так все просто срезается. Можете, ну, ножницами лучше всего. Вот такой вариант получается. Как бы съедобная, тут уже ничего нет, хрящики одни. Вот такая приятная, и на ощупь, и на вид и лапка куриная. Так что весь процесс такой же будет от срегания какатов. Все, приступаем. Обкорнали наши ноготки у нашей курочки. Такие вот они и получились. И что делаем? Мы включили комфорт. У нас уже на четверке. Мы перекладываем в кастрюлю в любую или сотейник. Либо прям нежные такие лапки. Очень классные. Не знаю, как будет на вкус в итоге, но на вид прикольно смотрится. Необычно. Редко такие. Даже очень может быть редко готовлю блюдо. Мы решили вот попробовать, что из этого выйдет. Все, залили полностью и ставим на нашу конфорку. Ждем закипит сейчас. Сейчас по чуть-чуть добавим соли. Увидимся через какое-то время. А, ну вот, смотрите, ребят, у нас уже закипело и проварилось 5-7 минут. И мы вынимаем наши лапки. А вот, вот, тут вода осталась холодная. И еще пойдем сейчас все равно промоем. Добавил имбирь немножко сюда. ну вот смотрите мы промыли наши ножки под холодной водой вот такие вот уже поваренные такие все жилочки кому нравится тут меня поймут что делаем для соуса у нас вот сковородка уже постоит на комфорте. что мы делаем мы берем чеснок берем имбирь берем масло немножко растительное засыпаем Наши ингредиенты. Всыпаем сразу гвоздику, бадьян, корицу. Чуть сахара даем. Должен быть сладкий. Соевый соус уже наливаем. Где-то полторы чайные ложки. И все это размешиваем. У вас должно потаять. Немножко жарится. Также добавим сладкие паприки. Чили наш вот перец острый. Естественно также лук мы добавим. Ты немножко это все обжариваем, потом закидываем наши крылышки, ножки точнее. Лапки. Ну смотрите начинает вот это у нас все густеть и добавим лапки. И начинаем постепенно вот так перемешивать соусы и даем тушиться немножко тоже. Естественно, мы сейчас будем добавлять постепенно еще соевый соус, мед, горчицу. Но эти основные специи мы сразу добавляем. Ну, вот мы обжарили минут 5-7. Смотрите, у нас приобретает такой цвет уже интересный Курочка. Вот мы добавим еще соевый соус, также добавим мед. Немного добавим, потому что мы сахар добавляли, чайную ложку и горчицы. В данной ситуации у нас русская, ядреная, так что много добавлять тоже не будем. Тоже где-то чайная ложка. И все это перемешиваем. Еще минут, наверное, 10 примерно томин. чтобы обволокло все. Можете крахмал добавить, но мы не стали добавлять. Без крахмала решили сделать такие лапки. Ну, красиво получается, запах тоже хороший стоит такой, восточный. Пряность, корица, бадьян. Вот завершающий трик кидаем зелень. И все, в принципе, крылочки у нас готовы. Лапки готовы. Все хочется крылочки сказать. На самом деле это лапки. Вот, наши лапки готовы. Они все в соусе. И все выкладываем на тарелочку. Вот такая красота у нас получается. М -м -м. На вид вообще бомба. Сейчас попробуем на вкус. Выглядит очень аппетитно. Ну что, друзья, вот приступаем мы к пробованию ну, вот, китайских лапок. ну вот Как на самом деле китайские, не знаю, у нас вот всегда в деревнях тоже ели все лапки. И, ну и в Советском Союзе ели. Это сейчас, может быть, как-то это потеряло смысл, это все. Но я помню, в детстве у нас постоянно, если что-то там рубим, куриц, все и шло в еду. В лапки, голова там... Все остальное вид эротично выглядит, все как бы аппетитно. Как бы именно вот что это курица, зная лапку возьму одну. Очень такая склизкая, ну кто любит поймет. Сладкая, помните добавляли мед, чуть пряная, острая. Вот вкус и запах бадьяны и корицы прям чувствуется очень сильно. В принципе, это очень вкусно. Соус вкусный, вообще пальчиками ближе. Если бы не соус, не было так вкусного, и специи они убивают вот этот запах куриный такой вот сильный. А так, штука прикольная, к компании точно пойдет. Дешевые продукции, в принципе, закуска получается очень даже неплохая к пиву и вообще ко всему остальному. Пишите в комментариях обязательно, что мы сделали не так, по-вашему что-то. И то добавили, как вы делаете там, например, лапки, делаете вообще вы лапки или что-то подобное в таком соусе. С вами был китайский Димас, китайский вьетнамский оператор Антон, вся наша банда, видишь на нашем канале. Обязательно подписывайтесь, мы рады вам всем. Все, пока-пока.